Добрый день, меня зовут Асенка Татьяна, я из Кемеровской области. На тренинг за доллар я попала уже после консультации с куратором и уже решив, что я иду в чистилище. Вообще получилось так интересно. Я писала в блокноте жизнь, в которой я хочу жить, и посчитала в деньгах сколько это будет, и задала себе вопрос, что я могу дать миру, чтобы получать такие деньги в ответ. Ответом было видео на YouTube, видео Павла Дмитриева. И чтобы вы понимали, я посмотрела это видео, перешла по ссылке, посмотрела следующее. И в итоге я смотрела его 5 часов без остановки, уже была ночь, и я не могла поверить, что это именно то, что мне нужно. Пока я искала деньги, куратор... Алла скинула мне ссылку на тренинг за доллар, за что я ей очень благодарна. Потому что на этом тренинге я увидела, как Павел работает с учениками, как Ори работает. Мне это очень понравилось. Я подумала, что я хочу быть такой же крутой, что я хочу помогать людям. Этот тренинг придал мне уверенности. Из самых запоминающихся инсайтов было о моем папе, он у меня выпивает, и это всегда отзывалось во мне некой тяжестью. И на тренинге я поняла, что у него есть боль, которую он, которую он пытается перекрыть алкоголем. И, конечно, это меня не исцелило, не убрало мою тяжесть. Я поняла, что у него есть чувство у него есть его собственная боль. Этот курс доллар будет полезен тем, кто хочет помогать людям, но сомневается, покупать ли курс гипно -коучинг. Тем, кто сомневается, будет ли это интересно. Мне это было интересно. Я сидела и с удовольствием смотрела, и мне не жалко было ни времени, ни сил на эти знания. А Еще <смех> хотела бы этот курс порекомендовать тем, кто ужасно боится гипноза и тот, кто думает, что это совсем-совсем что-то плохое. Полученные знания а я пока не применяла, так как считаю, что сначала мне нужно вылечить себя, а потом уже, уже лечить других. Павел, я иду дальше с вами. Всем спасибо, пока!